Всем привет, я подумал, я подумал, что нужно заснять восьмую серию. У меня накопилась куча золота. Блин, я тупой. Может отменить хотя бы одну? Ну ладно, мне не нужно. Вот так выбираем ряд. О, так-то лучше. Во, есть куда золото, оказывается, потратить. А, я, кстати, в тех сериях ну, вообще-то пиццей. Вот забор, 25 новых заборов, так и не поставил. Но сейчас я поумнее буду. Уже, точнее, поумнее. И вот так сделаем. Видите, какая у нас красивая база. Так. Смотрите, у нас еще один раз вот нападали. 7% все снесли Представляете, столько воинов. У нас оказывается хорошая защита. И нет, это мне хороших лучниц прислали. Точно я придумал. Я буду сам просить у себя хороших воинов. Например, там гигантов третьего уровня. Или четвертого. Сначала до четвертого прокачаю, потом буду плюсить. Хорошая войны мне никогда не помешают. Там заново перевойду. И прогресс забросится. как и надо. Вот, смотрите, они сейчас моих лучников, может, и добьют. Но оружие-то останется. И он у меня с добычи-то не так и много взял. Думал, легко я ему дам сюда. Вот так он думал. Здесь вообще ноль доп... Здесь вообще ничего не добывается, так как она прокачивается. Вот так вот. И мне целых тридцать один трофеев дали за отличную защиту. Сейчас меня вообще, наверное, никто не пробьет. Вот смотрите. Под атаки я тоже иногда проигрываю. Да. О, можно же не отомстить. Ну-ка. Так, посетить. Сейчас посмотрим, сможем ли мы отомстить. Так, у него мартира второго уровня. Это мы вряд ли смотрим. Давайте вот этого посмотрим. Ой. Я туда лежал. Сейчас домой. Может назовем месть падших, если хорошо нападем. у него вторая таха. Конечно мы пробьем, что тут бить Вот. тут? Но мне кажется, ее тоже на фу, кроме заборов. Так, пушка третьего, пушка третьего ученица. Шестой уровень. А -а -а. так давайте попробуем. А, меня бесит. На меня все три раза нападали. и Деревню крытую щитом. Да что ж. У меня и то нету. У меня его нету. Оу. Ладно. Давайте тогда в такой бой. Видите, две звезды я уже набрал. Можно сейчас получить еще. Давайте сразу вот этих тогда отпустим. Вот этих. Мартир у него нет. Так что можно прекрасно. Блин. Ну прекрасно. Никто кто-то тут ещё, по-моему, а, третьего уровня, подсунули, но третьего это ладно. Сейчас давайте гомблины быстрее и бегите туда, пока вас не убили, быстрее. Откуда у них такой длинный, у пушек этих, выстрел? Ладно, мы его сейчас на 100%, и вы увидите, что такое три звезды. это будет долго, но мне кажется, за назначенное время я справлюсь. Знал бы я еще сколько у него этого счета. Было бы вообще замечательно. Смотрите, как они красиво, анимационно это все уничтожают. Они так в разное время прикольно получается. А чёрт, тут несколько зданий. Здесь кроме этих нету больше. Только, кстати, хорошая стратегия. Представлять вот такие по углам. За ними очень долго бегать. Если бы они стояли сейчас по углам, то у меня бы времени уже не осталось. Поэтому именно с них иногда начинают. Ой, извините. Так, смотрите, звездный бонус, звездный бонус наконец-то. Десять тысяч того и Вот эта военная добыча, она лежит сокровищницы максимально 55 тысяч на вести для меня как-то хило на самом деле я там получаю по 80 тысяч в своем клане не давать не обязаны мы обязаны просить нам же все дают хорошие даже. кто-нибудь могут гигантов третьего опыт свой. надо вот эту крепость плана прокачать она дорогая как видите и до четвертого уровня это просят до четвертого так как мне не хватает хранилища я столько не могу накопить возможно нам сейчас кто-нибудь пожертвует да. Не получнец четвертого. Так, ладно. Можно покрывать третий слой. Интересно, сколько у меня это все займет времени. Но смотрите, если тут 50 заборов, все второго уровня, на третий 5 тысяч, 125 тысяч золота. Кстати, не слишком-то много. О, можно до шестого поднять. Еще плюс 20. пять тысяч вместительный. Сейчас я над ним прикольнусь. Привет, а где глава? На самом деле это мой второй аккаунт. Голова. Мне интересно, как он сейчас отреагирует. Сразу напишу, это был тест или как-то. Ладно, сейчас посмотрим, что он напишет. Вот он что-то ответил. На самом деле, я не могу найти в интернете, и не только в том числе, и в рознице, по поводу того, бы не было... Э, бы не было бы здорово, если выход... Чё? Видите, для чего соклановцы, наверное, чтобы скучно не было, пока нам что-то прокачивать, копится. На самом деле, я не могу найти в интернете, и не только, в том числе, и в рознице по поводу того, бы не было, бы здорово, если выход. Ладно, пока, напишу. И вам тоже, зрители мои, пока. На этом я с вами прощаюсь и заканчиваю свою а, восьмую серию. Напишу я ее в звездный бонус. Назову пока.